Всем приветики! Сегодня со мной шесть человек. Это Андрей, Милка, Карась, Эээ, кофе и картошка. Салют! Всем привет! С вами Карась! Всем привет! Раз, два. У меня нельзя катакомпы делать! Стало аметиста. Будем строить кристалл аметиста. Чем он ценил? Я оценив? сделала. короче ну, фигня. Не говори. Но я, я сделала, я сделала, я сделала, я сделала. Это конечно Давайте, не... идите сначала ко мне оценивайте. Это кому? Лире. Лире. Лире. До 10. А До десяти. Бларка, Так. Раз а что Что это такое? Это. Ля... ко мне идем, Картошка жопу. Ладно, идемте, все, картошки идем. Карта? Ля... Ну ты вот что ты за катапомбы, блин. Катакомбы. Вот, вот мое украшение. Спасибо, Спасибо красиво, а, красиво. Красиво. Ну, я поставлю, я не знаю. Он... Я сорян, я строила. Он не. Почему я слышу свое эхо? Я. понимал, где он. не понял, что я Это мое. Карась. Это карасян. мы идем? Че, вообще депозироваться ты умеешь? Сперку, это можно сперку смотреть. Потом, Марк, отверни. Я храня, это говно. Ой, похоже, да. Ну, знаете, блин, лента говно. Да. Опять тут. Спасибо за оценку. Да? Пять вообще, блин. Спасибо. Что следующее был? Следующая машина. Следующая машина. Дафите меня. Меня тоже предлагают. Так, что получается аксос мы строим. Да, аксос. Почему корабля нет? О, смотри, О, тут, тут можно сесть. Окей. Короче, Иди я тебе по себе, да? Карась, тебе десять. Лера, попробуй сесть. Я знаю, там вагонетке кофе покинул. Перед... А машине. блин, почему у вас такие прикольные? Блин, А вы моё оцените? Леп... А на, на машине, что а, кто залетел ко мне? Картошка? Mm. А? Что? А? А? Да что? Наada. Да он подсматривает! Uh, uh, uh, uh. Не умирай! Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Умирает! Умирает! Uh, Нет! Uh. Uh. Uh, yeah. Я разлила воду со мной! Вы у меня все стивы, <свист> мне вопрос. Не знаю. А почему вы у меня все стивы? <свист> Боже, так вы знаете, вы вот тут бегаете такие стивы четыре, пять. Только не ломайте, не Блин, реально прикольно. Чё? капец, не лагаю. Так, всё, чё как? Какое вам зло сделали мои цветочки? Да Почему потому что лагают из-за них. Десять из десяти? Это кто поставил? А это наверное, у демон. А ну, станчал, я не, я не вижу этого. По-моему, демон, я не кто но не будет. Встань, встань, встань, встань, встань, спричь это. А. О, это мне Андрея поставил десять из десяти. тебя лагают. Тун-тун-тун, мы жарим голодом. А чего тебе поставили. поставили? Что? Пустота! А, выросла капуста. Метать. Какая постройка такие баллы? Вот. Давай, Сейчас. Какая постройка такие баллы? Ну, классно. Патушка, я тебя когда-нибудь прибью. Мои механизмы не трогать. Ну, блин. Что у него сладкое? Знаете, такой неплохо. У меня, кстати, флос не влез. На из десяти просто. Тюречку. Милая, но как-то из-за рожек не очень. Поэтому, простите, рожки смешные. Как муха какая-то, честно. еще. Ты что, дверь кинешь? сейчас зайду посмотрим это пузыри. господи ну знаете такой неплохой интерьерчик <свист> еще вот такая вот квартира <свист> прям, прям шикарная квартирка еще такая нормально, нормально. ой господи. Знаете, тут на свинюшку как-то похож. Тогда спереди смотришь. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Если будет также много лайков, мы снимем еще одну серию, но следующая будет другая серия Да. Всем пока. Пока. пока.